Всем привет, ребята, с вами Лев Soul Street. Сегодня разъясним такие понятия, как спред, кредиты плечо и маржа. Спред – это разница между покупкой и продажей, это цена спроса и предложения. На вашем терминале отмечено как бит и аск. Бит – это цена предложения, то есть цена, по которой вы будете продавать. Ask – это цена спроса, цена, по которой вы будете покупать. То есть, если вы будете разменять валюту в банке, там есть две цены – покупки и продажи. Эта разница называется спредом. Вот эта верхняя линия – это цена покупки, цена по, той, по, цена, по которой вы будете покупать. А нижняя линия – это цена продажи, цена, по которой вы будете продавать. В случае фиксации прибыли, если вы купили, то вы выйдете в прибыль после того, как нижняя линия будет выше цены, по которой вы вошли в сделку. Аналогично обратное. То есть, если вы купили по вот этой цене, и только тогда, когда нижняя линия будет выше той цены, которую вы купили, только тогда вы выйдете в прибыль. На рынке существуют такие инструменты, где спред просто огромный по сравнению с движением, которое делает инструмент. И вот вы должны избегать таких неликвидных инструментов, так как прибыль вы будете ждать очень долго. К примеру, вот в данной валюте э, спред просто огромный, и вам придется ждать очень долго, чтобы получить свою прибыль. Далее, что такое кредиты, плечо и маржа? Смотрите, округляя, скажем, что 1 евро равняется 1 доллар 19 центов. На рынке есть свои единицы измерения, называются лотами. В случае Форекса один лот равняется 100 тысяч базовой валюты. В случае с евро-долларом вы покупаете 100 тысяч евро. Или же продаете эти 100 тысяч евро, чтобы потом купить. Вот такой парадокс. Где же на терминале можно увидеть, чему равняется один лот? Вы нажимаете правой кнопкой на инструмент. И здесь есть такая кнопка спецификация. И вот выйдет здесь размер контракта. Сколько-то единиц. 100 тысяч единиц. Получается, для покупки одного лота евро USD нам понадобится целых 119 тысяч долларов. У вас есть такие деньги? У меня пока что таких нет. Но во благо обычным трейдерам брокер дает кредит. Нет, вы не должны возвращать этот кредит и не должны платить проценты. Но этот невозвращаемый кредит вы не сможете использовать для покупки дома или машины. Когда вы регистрируете счет на сайте у брокера, у вас есть возможность указать кредитным плечом. Бывают следующие плечи. А именно, 1 к 10, 1 к 50, 1 к 100, 1 к 200, 1 к 500, 1 к... Ну, короче, до 1 к 3000 Также есть бесконечные кредитные плечи. Что означают эти цифры? Это означает, что вы будете платить в качестве маржи. А маржа – это залог, взимаемая вашим брокером за открытие позиции. То есть, если вы покупаете ту или иную валюту, вам не обязательно платить полностью всю стоимость, а можете платить только определенную часть в качестве залога. Ну, вы поняли, то есть. И вот если у вас нет денег для покупки 100 тысяч евро, то вы платите маржу, а остальную часть платит ваш брокер. Но я думаю, что не платит. Технологии развиты настолько, что у брокеров не будет взиматься остальная сумма для покупки того или иного инструмента. Окей, okay. допустим, ваше кредитное плечо равняется 1 к 100. В этом случае вам придется заплатить в качестве маржи лишь 1% от стоимости покупаемого вами актива. Вам нужно было заплатить 119 тысяч долларов. 1% будет составлять 1190 долларов. Но стоп! Вы хотели прийти в эту сферу со 100 долларами, а тут с вас требуют 1190 долларов. Как быть? Эта часть тоже была продумана. Вам не обязательно покупать один лот, если у вас нет денег. Вы можете покупать 0,1 лот или 0,01 лот. Лоты вы можете указать, как вот здесь, если будете сразу покупать. Также нажимая на вот эту кнопку «Новый ордер». Здесь появится вот такое окно, просто сегодня суббота или воскресенье. Нет, сегодня суббота. А в субботу валютный рынок не работает. Так, вот здесь есть объем, как вы видите. То есть, вот здесь сразу пишется, 0,5 равняется 5000 евро. 0,1 лот это... Или же можно сказать 0,10. Лот. Это 10 тысяч единиц валюты, естественно потребуется маржа в размере 119 долларов. Уже лучше, но не хватает денег, у нас же только 100 долларов. Далее 0,01 лот. Это 1000 единиц валюты. Потребуется маржа в размере 11 долларов 90 центов. Эврика! Вы также можете не париться и выбрать кредитное плечо чуть повыше 1 к 200 или 1 к 500. Далее самый распространенный миф о кредитном плече. Большое кредитное плечо это зло. Не кредитное плечо ваше зло. А ваши необдуманные действия. То есть, если вы не будете нагружать свой депозит и торговать более консервативно, то кредитное плечо никак не повлияет. Вы должны не нагружать свой торговый депозит. Об этом я сниму как-то отдельный ролик. Это тема, которую нужно обсудить. Окей, okay, теперь поговорим о марже в других инструментах, как металла, акции, криптовалюты. У всех брокеров маржа бывает разная. Ее вы сможете узнать в спецификации инструмента. Кстати, на валютном рынке обычно у всех брокеров в одном лоте 100 тысяч единиц валюты, но существует те, в которых 10 тысяч единиц. Как вы видите, здесь написано в размере контракта, один лот равняется 10 тысяч единиц валюты. Также есть брокеры, в которых 4 числа после запятой, а во многих 5 цифр после запятой. Как вы видите, вот здесь 4 цифры после запятой, но обычно у многих брокеров это 5 чисел после запятой. В других инструментах, если вы войдете в раздел спецификации, то можете заметить, что здесь написано способ расчета маржи и коэффициент маржи. У всех разные условия, так что перед торговлей обязательно войдите в спецификации и проверьте, какие условия по тому или иному инструменту. Возьмем для примера золото. Он будет тикетом отмечаться как XAOUSD. У одного брокера коэффициент маржи 0.002. Вот, об этом написано вот здесь. А у другого 0.005. На вашем доступном языке умножьте цену актива 1780 долларов на 0 на получается вы должны заплатить залог маржу в размере тридцать долларов вы можете по еще легче взять два от 1780 долларов и получится эта же цифра Итак, у второго брокера коэффициент маржи 0,ых то есть мы должны Умножить на 0,5 Получится, мы должны заплатить залог в размере около 9 долларов. Здесь маржа еще существеннее, еще лучше в пользу трейдера, конечно же. Также обратите внимание на размер контракта. У первого брокера он равняется 1 унции 1, 1 лоту. Сейчас покажу. Размер контракта. Там, где э, маржа равняется 0,2. То есть 1 лот будет равняться одному унцию золота. А у второго брокера один лот будет равняться 100 единицам. 100 унциям. Золота. Теперь давайте посмотрим, как расчет маржу в акциях. Допустим, выберем какую-нибудь акцию. Возьмем всем известный Apple. Как мы видим, маржа равняется 0,2. Что это означает? Вы должны заплатить 20% от цены инструмента. То есть, если акция Apple будет равняться 133 долларов, то вы должны заплатить маржу в размере 133 делим на 5, так как здесь 0,2. То есть, если будет единица, то должно быть 5 таких 0,2. А именно получается, вы должны заплатить маржу в качестве в размере 26,5 долларов. То есть, вот так вот высчитывается маржа на акциях. Также... В случае акций тоже обратите внимание на размер контракта. Здесь, к примеру, один лот будет равняться одной акции у этого брокера. А теперь возьмем у другого брокера и найдем эту же акцию. Здесь уже размер контракта равняется 100 единиц. Тот же инструмент Apple. Но посмотрите на маржу. Здесь уже маржа чуть меньше, 0,5. Одна десятая. То есть в этом случае вам придется заплатить маржу в размере всего лишь 13 долларов. Согласитесь, это лучше, чем маржа 26 долларов. То есть вы должны вот так вот сравнивать, особенно если хотите торговать с акциями, потому что у многих брокеров различные условия, особенно насчет маржи. Если у вас депозит совсем маленький, то вы вот так должны сравнивать условия у различных брокеров. Это вам пойдет на пользу. Впрочем, на этом все. Если ролик был интересным и полезным, то подписывайтесь. Будут видео класснее, чем этот. Также, если вы новичок, то на нашем канале вы сможете... В нашем или на нашем? Если в нашем. То в нашем канале... Или на нашем. То в нашем канале вы сможете найти отдельный плейлист для обучения. Всем хорошего профита. Всем пока. Йо, -моё.